Посмотрим. Сейчас мы рассмотрим, как ведет себя система при управлении через частотный преобразователь, инвертор. У нас, опять же, наше давление и время. И наша настройка, допустим, мы выставили систему 3 атмосферы. На трех атмосферах у нас система, ну, на бинальное наше давление в системе. Соответственно, что происходит? Точка на включение насоса с нуля. Мы включаем насос. И оно достигается и идет вот так.